Привет и добро пожаловать на второй модуль нашего курса «Сумма маркетинга», который называется «Мышление потребителей». Мы будем говорить о мышлении человека вообще, о мышлении и потребителей, и маркетологов. Для нас будет очень важно разобраться в том, чем мы думаем, как мы думаем, как мы принимаем решения, в том числе решения о покупке со стороны потребителя и какие-то решения о развитии маркетинга самими маркетологами. Это очень важный момент. То есть мы здесь не разделяем потребителей и себя. Мы все одни и те же люди, которые думают одним и тем же мозгом и примерно одним и тем же способом. И на целых пяти занятиях на следующей неделе мы поговорим о так называемых когнитивных искажениях или систематических ошибках мышления, которые свойственны всем нам и которые, во-первых, влияют на поведение потребителей, а во-вторых, влияют на поведение маркетологов. У нас нет времени прочитать полный курс по нейробиологии здесь, поэтому я остановлюсь только на некоторых самых важных ключевых моментах. Дам достаточно много отсылок к популярной литературе э, по нейробиологии нейрофизиологии и к э, каким-то роликам э, типа роликов с TED и TEDx. И самое важное, на чем я остановлюсь, это на таком разрушении некоторых мифов. Возможно, у меня не будет времени на то, чтобы это обосновать, но имею в виду, что... Та информация, которую я буду рассказывать, она взята из ну, в общем, адекватных полноценных нейрофизиологических исследований, а не из популярных изложений. И более того, я довольно часто буду говорить о том, что некоторые идеи, которые являются популярными, на поверку оказываются совершенно не соответствующими сегодняшней научной картине мира. Итак, во-первых, если говорить о мышлении человека, или как потребителя, так и маркетолога, мы уже знаем на сегодняшний день, что мы это наш мозг. То есть мы принимаем решения, мыслим а, с помощью мозга, а, который сам по себе является результатом эволюции. Мозг это вот такая вот масса, которая может весить а, около килограмма у взрослого человека, по-моему, до полутора. И эта масса – это результат длительной эволюции. Этот мозг также достаточно сложный есть у приматов, он есть у дельфинов, он есть у слонов, у некоторых птиц, насколько мне известно. Он состоит из старых, таких древних структур с эволюционной точки зрения, которые есть в том числе и у рептилий, и из достаточно современной по меркам эволюции коры головного мозга, в которой, как считается, и находится большая часть того, что мы считаем нашим мышлением. Но очень важно помнить, и я буду об этом говорить еще в следующих уроках, что мы — это не только наш мозг. Он, естественно, играет очень важную часть. Но мозг заключен в черепной коробке внутри нашего тела. И внутри нашего тела тоже происходит очень много разных событий, которые также могут влиять на мышление. И мы об этом тоже отдельно поговорим. Но основную роль в мышлении выполняет мозг. И как вы видите, у этой серой массы нет никаких э, прозрачных окошек, у нее нет никаких э, там, не, не знаю, сеточек для восприятия звука. А, в общем, э, эта масса заперта в темной черепной коробке, и она получает от э, каких-то сенсоров, э, которые есть в нашем теле, от ушей, от глаз, э, определенные сигналы. Как мы уже помним из блока об информации, эти сигналы декодируются мозгом, последовательно каким-то достаточно сложным образом. Он, естественно, описан, как это происходит, и интерпретируется тоже где-то там. Сам мозг состоит из огромного количества, порядка 80-100 миллиардов нейронов, каждый из которых представляет из себя вот такую клетку. Это клетка человеческого тела. Она такая достаточно уникальная, и она состоит из следующих элементов. Во-первых, есть э, тело нейрона. В общем, там обычная клеточная всякая история. Вот ви видно, что есть очень много вот таких вот коротеньких отростков, которые называются дендритами, э, потому что они похожи на, на корни деревьев или на деревья. И через дендриты в нейрон поступают сигналы. То есть э, вот такие клетки связаны друг с другом. И э, очень много вот таких вот длинных хвостиков от других нейронов приходят э, к дендритам. Э, вот этот длинный хвостик называется аксон, и через него э, нейрон отправляет электрический импульс. То есть нейроны занимаются тем, что они обмениваются электрическими импульсами и, возможно, еще разнообразной другой информацией, в том числе с помощью какого-то воздействия с помощью нейромедиаторов, специальных, специальных химических соединений, которые находятся в мозгу и в теле человека. Известно также, что нейроны нагреваются и остывают в ходе своей работы. Возможно, таким образом они тоже кодируют какую-то информацию, которую они обмениваются. Достоверно мы не знаем. Но мы точно знаем, что да, они передают электрические сигналы вот через АКСОН, Который, значит, через который посылается импульс, в том случае, если на дендритах появилось какое-то достаточное количество других импульсов. А решение об этом, причем здесь решение действительно иногда бывает достаточно сложными, это не, не простое суммирование электрических сигналов на входе, принимает э, сам нейрон. Как нейроны принимают решение о том, чтобы запустить сигнал дальше, до сих пор мы 100% еще не знаем. То есть это очень важный момент. Это не просто... Какой-то там, не знаю, как в электричестве, да, там какой-то элемент сопротивления, от которого дальше расходятся какие-то какие проводки. Ну и вот мы видим, что у Аксона, у него есть вот такие вот... Кусочки, которые защищают его, это миелиновая оболочка, так называемая, которая не пропускает электричество. Это позволяет протягивать аксоны на громадное расстояние, и весь наш мозг он, э, состоит не только из нейронов, но и из вот этих связей, которые могут э, быть не только между нейронами, которые находятся близко друг к другу в коре головного мозга, но и между достаточно далекими друг от друга э, клетками в мозге. То есть, это довольно-таки сложная машинерия. А, то есть Что нам важно понимать про мозг и во что нам не надо верить? Раньше мы думали, что вот такие вот нервные клетки, нейроны, не восстанавливаются. То есть, если с ними что-то происходит, то все, они только постепенно отмирают. Также мы предполагали, что каким-то образом складывается структура головного мозга, и после этого она не меняется. Сегодня мы знаем, что мозг нейропластичен. Это означает, что он непрерывно меняется в ответ на воздействие какие-то окружающей среды. То есть, когда мы с вами смотрели на одном из уроков на там, белые квадраты и круги или на цветные круги, в ответ на это воздействие у нас физически перестраивались связи между нейронами. То есть мы не просто нейропластичны, когда нам что-то нужно, мы непрерывно нейропластичны. У нас постоянно меняются а, связи между а, разными нейронами, в том числе и на очень далеком расстоянии друг от друга. А, Во-вторых, что мы тоже хорошо понимаем, что мозг — это очень сложная сетевая структура. Нейроны связаны не только по отдельности друг с другом, они еще объединяются в достаточно большие, нейрональные ансамбли, так называемые, они объединяются в зоны, которые очень сложным образом взаимодействуют и связаны друг с другом. И эту сложную сетевую структуру мы сейчас человечество изучаем, и это очень непростая задача. Будучи элементом сетевой организации, мозг не имеет абсолютно ничего общего с компьютером. Вот это тоже очень важно понять. Вот эти метафоры они совершенно ложные, они не имеют ничего общего к тому, как работает сознание человека. То есть идея о том, что у нас есть хард, на который записывается какой-то софт, то есть что память это как хранение файла на жестком диске, там я не знаю, мышление это какой-то процесс аналогичный. Постепенному последовательному декодированию и наоборот кодированию сигнала, аналогично тому, как происходит в компьютере, это все категорические заблуждения. Мозг это одновременно, и хард и софт. То есть это сложная сетевая структура, и он, скорее, больше может напоминать там, интернет в целом или телефонную сеть если хочется обращаться к техническим каким-то метафорам. Но мозг – это живая система, поэтому гораздо лучше не пытаться э, использовать метафоры из техники и говорить о том, что мозг – это экосистема нейронных ансамблей. Э, вот эт, Эти метафоры гораздо более близки к реальности. Вообще говоря, мы постоянно, человечество имею в виду, пытались э, относиться к мозгу на, ну, как к какому-то элементу, технической организации нашего тела. Древние греки, Аристотель, например, считали, что мозг — это просто масса, которая нужна для того, чтобы охлаждать кровь. У нас есть большой и малый круг кровообращения, большой проходит через органы тела, а малый питает мозг головной. Аристотель полагал, что мозг — это такая специальная штука, она как радиатор охлаждает кровь, которая через мозг проходит. Через некоторое время там, римский э, врач Гален осознал, о том, осознал, что мозг — это довольно важная вещь э, с точки зрения мышления человека. Но дальше были метафоры мозга как паровой машины, когда это было передним краем э, технического развития. Были метафоры мозга как э, телефонной сети э, в какой-то момент, и потом появились метафоры мозга, компьютера. Я думаю, что следующие метафоры будут связаны с квантовым компьютингом, там теперь они связаны с интернетом. Но лучше откажитесь от них. И вот если вы думали, что у мозга есть там хард и софт, забудьте, такого ничего нет. Следующий важный момент: в мозге нет какого-то отдельного человечка, то есть какого-то центра, где нахожусь я, или где находится я, моего потребителя, нет точки, где происходит принятие решения. И вот нет единого там, центрального нейрона, который можно было бы назвать тем, кто всем управляет. Там сложное сетевое управление, похожее на то, как, знаю, как управляется мировая экономика рядом разных играющих друг с другом государств. Еще один миф связан с тем, что мозг работает на 1% или там задействовано 2-3% потенциала, это полная чушь. Мозг работает на 100% даже во сне, об этом тоже есть отдельные тексты и об этом можно почитать. Если бы, если бы мозг действовал на 1-5% всего, то тогда он достаточно быстро через несколько поколений атрофировался бы, потому что это самая энергетически нагруженная часть нашего организма. При весе всего там в, не знаю сколько, 1-2% веса тела, 3%, он за день использует до 20% всей энергии, которую мы получаем с пищей. То есть это очень энергозатратный орган. И говорить о том, что он работает на эффективность 1-2-3% КПД опять метафора. Да, заметим, к живому метафора КПД относится из технического инвентаря. Так вот, тогда определите, пожалуйста, что такое КПД и почему он такой низкий. Ну, в общем, это тоже миф. И, наконец, очень важно, вы видели, да, что мозг — это такая масса, которая заперта в темной комнате, может казаться, что мы занимаемся вот непрерывным а, получением сигналов и их декодированием в какие-то внутренние состояния мозга. И оттуда потом посылается какая-то моторика, моторная деятельность, например, речь или там, письмо или какие-то другие элементы коммуникации. На самом деле все выглядит совершенно по-другому. Мы занимаемся, наш мозг занимается непрерывным прогнозированием реальности. То есть мозг, он не воспринимает территорию такой, какая она есть. У мозга есть карта, и мозг по этой карте буквально непрерывно предсказывает, что будет происходить. То есть, если я сейчас буду поступать так-то и так-то, то мне в ответ должны приходить такие-то сигналы, если карта верна. И если карта верна, то тогда у мозга все окей, да, то есть интерпретация сигналов оказалась верной. Если вдруг что-то происходит не так, то есть поступающие уже отсеянные сигналы очень сильно противоречат карте, мозг начинает, во-первых, фокусироваться на этом более точно, а во-вторых, начинает корректировать карту непрерывно. И об этом мы тоже будем довольно много еще говорить. Вот яркий пример того, как это происходит, это вот такая картинка из э, книги Даниэля Каннамана «Думай, медленно, решай, быстро». Если вы на нее посмотрите, то центральный элемент, вот этот вот, да, вот этот, он э, прочитывается либо как буква «Б», если мы читаем горизонтальный ряд, либо как цифра 13, если мы читаем вертикальный. Потому что мы привыкли, что между «А» и «С» всегда находится буква б это три буквы первые три буквы алфавита мы сталкивались с ними там, десятки сотни тысяч раз uh, и вот этот Графический элемент, в общем-то, очень похож на букву Б, поэтому он быстро и легко считывается как B. Если мы посмотрим на вертикальный ряд, то мы видим часть натурального ряда 12 и 14, между ними должно быть 13. И центральный элемент достаточно похож на цифру 13, чтобы он соответствовал тому, что предсказывает мозг. И поэтому мы буквально видим на его месте цифру 13. А, таких примеров еще очень много. Я категорически рекомендую посмотреть ролик, который я приложил к этому видео. И дальше мы будем заниматься тем, что будем смотреть, а как эта черная комната действует в разных аспектах, в том числе в ситуациях, связанных с потреблением или принятием решений.